всем привет вы на канале drops easy и сегодня поговорим о компании Glass так точнее как положить стейкинг и начать получать прибыль от этого рассмотрим мы все эти мелкие нюансы хотя их тут и нету тут довольно простые действия но все равно покажу показывать буду на майонете сети полигона переходим на сайт нажимаем старт первым делом необходимо подключить кошелек и как и видите уже подключил на текущий момент доступно две сети Ethereum и полигон Примеры буду показывать на сети полигона как уже говорил нажимаем выбираем полигон здесь мы можем выбрать какой именно токены мы хотим застейкать и сделать это для того, чтобы обменять, свапнуть на необходимый нам токен CD Polygon, мы можем использовать сайт QuickSwap. Также подключаем кошелек, выбираем, на какой токен мы хотим обменять необходимый нам. Обмениваем стандартный свап. Переходим обратно на сайт. Например, я буду стекать токен Matic. Пишем количество. В моем примере чисто будет символический один токен. И нажимаем начать. Нам предложат ознакомиться с дисклеймером, где запрещаются в каких странах, все риски, чтобы потом не возникали какие-либо вопросы. Нажимаем и подписываем сообщение. ставим подпись. Здесь выдается какая-то ошибка, но вскоре это поправят это никак пока не влияет все и обратно нажимаем количество токенов и нажимаем застейкать нас попросят подтвердить и транзакцию заплатите комиссию комиссия тут и незначительная это не сети эфира это просто у меня это маски показывают почему-то Это h местоматика. И, и нажимаем подтвердить Все, как мы видим, наша транзакция отправлена. Теперь осталось дождаться, пока она будет одобрена. Вот она уже одобрена. И на этом, в принципе, все. Наши токены успешно ушли в стейк. С левой стороны мы можем видеть и наш баланс, который мы застейкали. Это 1.96 я застейкал в прошлый раз. Сейчас, если мы обновим страницу, мы можем наблюдать, что уже там будет 2.94. Также здесь показана вся информация, что на текущий момент составляет 11,61% APR годовых, то есть процентов, и что на текущий момент уже заблокировано полтора миллиона токенов Matic. Также довольно удобный калькулятор вознаграждения где мы можем наблюдать, сколько мы получим ежегодного вознаграждения за все количество токенов, которые у нас находятся в кошельке при 11,5% АПР. И также ежемесячное. То есть, например, в моем случае за 79 токенов ежегодно я получу плюсом 9 токенов. И ежемесячное вознаграждение будет составлять 0,76 токенов. Теперь немного о самом выводе. Чтобы вывести наши токены, переходим мы в раздел Unstake. И хорошая функция такая есть на сети полигона. Это, то есть, флеш-выход. То есть, быстрый выход. Нам необходим, не на, нет необходимости ждать конца эпохи, когда закончится эпоха, чтобы наши токены пришли к нам на кошелек. Выбираем количество, сколько мы хотим вывести. И нажимаем на чак. Нас опять просят... Ознакомиться со всем этим дисклаймером, в каких странах запрещается и тому подобное. Также подписываем сообщение. Обратно нажимаем Unstake. Flash выход, Flash exit должен гореть синим. Нажимаем максимум, сколько мы можем. Внизу написано, что лимит флеш выхода составляет 40 695 токенов. И нажимаем флеш-выход, нас попросят подтвердить транзакцию, оплатить незначительную комиссию. И нажимаем подтвердить. Все, транзакция отправлена, ждем ее завершения. Все, и как мы видим, все наши токены уже были сразу выведены на наш баланс кошелька. Можем даже открыть метамаску и проверить, посмотреть это. Да, все наши токены на месте. Довольно удобная такая фишка данной компании. То есть не надо ждать, пока закончится эпоха. Мало ли вам срочно надо вывести свои токены. Данная функция поможет и вам в этом. Ну а со всей технической характеристикой данной компании, как она работает, на чем построена, все структуры, переходите на сайт. Переходите в раздел Документация в правом и верхнем углу и изучайте. Здесь довольно подробно все описано. О самом контракте, о токенах. Каждый должен это изучить. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока! to get us part Meet you somewhere between here and home So we can fall all night We can just go high We can just lay here Just lay here and hide